Здравствуйте, дорогие друзья и любители природы! Меня зовут Дмитрий Лаптев. Недавно, прогуливаясь с семьей по лесу, мы наткнулись на змею. Это была гадюка. В лесу местами еще лежал снег, и змея расположилась на теплой солнечной полянке. Соблюдая предельную осторожность, мы познакомились с обитательницей леса поближе. Она оказалась очень красивой, и дети были в восторге. Вопреки расхожему мнению, яд гадюки не очень опасен. Ее укус для взрослого человека редко оказывается смертельным. Но детей все же следует держать от нее на безопасном расстоянии. Гадюки не агрессивны. В случае опасности они предпочитают бегство. Большинство укусов происходит по вине самого человека, который пытается взять змею в руки. Если вас укусила гадюка, обязательно обратитесь к врачу. Сделайте это как можно скорее. Эти змеи распространены практически по всей территории России. Нет их только на Крайнем Севере. Одна особь живет более 10 лет и проводит большую часть жизни на одной территории. Мы убедились в этом на собственном опыте. Придя в лес через несколько дней, мы обнаружили нашу знакомую на прежнем месте. Гадюки являются санитарами леса, занимающими важное место в его экосистеме, поэтому их не следует убивать без острой необходимости. Даже если змея оказалась в вашем дворе, будет правильней аккуратно отловить ее, унести и выпустить подальше от дома. А что вы думаете по этому поводу? На этом все, друзья. Будьте осторожны в лесу. Если вам интересна тема природы, то, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Большое вам спасибо за просмотр. Всего вам хорошего.